Уже достаточно давно на слуху у меня этот бренд даже регистрировался, получал доступ, но не совсем понимал, что это такое и чем оно может быть мне полезным. Возможно, тогда еще времени не пришло. Сейчас, даже поверхностно ознакомившись с возможностями Bitrix24, я пришел к однозначному выводу, что это просто необходимый инструмент для автоматизации любого бизнеса. Если вы автоматизируете, выводите на современный уровень бизнес-процесса малого бизнеса, там, где вы к Bitrix 24 подключаете до 12 сотрудников, вы можете использовать основной функционал Bitrix абсолютно бесплатно, что тоже не может не радовать. Во всяком случае, на этапе освоения, внедрения Bitrix 24 в ваш бизнес, я планирую о Bitrix записать несколько видеоуроков по мере того, как мы будем внедрять возможности Bitrix в наш бизнес. Сразу хочу сказать, большого опыта в использовании Bitrix у меня нет. То есть мы только начинаем его использовать поэтому буду очень признателен всем людям у кого есть больший опыт кто возможно увидит какие то мои ошибки напишите пожалуйста буду вам признателен если вы также только начинаете использовать битрикс и у вас какие то вопросы пишите их по мере возможности отвечу потому что система очень емкая, очень сложная и главное постоянно меняющаяся если вы будете смотреть ролики годичной давности, то некоторые функции сейчас уже выполняются более легко, более просто и добавлено конечно колоссальное количество дополнительных новых возможностей в этом ролике я расскажу как загрузить табличку с контактами ваших клиентов ваших лидов в битрик после загрузки в разделе SRM на страничке лиды появятся загруженные ваши клиент. Я сейчас выберу всех своих тестовых лидов и нажав на кнопочку удалить всех их удалю, чтобы показать как это на практике происходит с нуля. После загрузки контактов вы можете, например, сразу же по ним делать холодный обзвон. Тоже в этом ролике вы увидите, как абсолютно несложно и просто э, делается обзвон ваших клиентов. В ролике я покажу, как загружаются простые таблицы. Таблицы, которые содержат данные, типичные для всех бизнесов. Фамилия, имя, отчество, телефон, адрес. То есть такие информационные поля есть в стандартных настройках битрикса по хранению лидов. Но Это типичные поля. И пока как загружать таблицы, которые содержат какие-то специфические информационные поля по клиенту, присущие, например, только вашему бизнесу. Ну, например, в нашем случае изучаемый язык, уровень, там школа, смена, в которой учится ребенок. Если вы хотите продолжить хранить в самом битриксе информацию о ваших клиентах, о ваших лидах в привычном вам виде, тоже это делается абсолютно несложно, необходимо просто немножко поменять стандартные настройки битрис их информационных полей итак, начинаем грузить простейшую стандартную таблицу я вот взял такую абсолютно простенькую табличку с вымышленными клиентами для примера, первая строка таблицы содержит заголовок, причем если вы Четко выдержите название столбцов, полностью соответствующее с названием информационных полей в битриксе. То при загрузке такой таблицы битрикс автоматически распознает, что столбец вашей таблицы с названием Фамилия надо загружать в информационное поле Фамилия, имя, вы имя и так далее. Где взять название стандартных столбцов, которые хранятся по умолчанию в битрик, можно скачать файл шаблон. То есть для этого заходим в SRM выбираем опять же странички лиды, нажимаем на шестереночку, выбираем действие «Импорт лидов». Через это действие как раз и грузятся таблицы с лидами в Bittrex. И на этой страничке есть возможность скачать шаблон импортируемого файла. Здесь как раз будут только названия заголовков. Нажимаем на кнопку «Скачать». Скачивается файлик. Открывая его, здесь только название. Например, если у вас с грамотностью точно так же, как у меня, можно просто брать название этих столбцов и копировать в заголовок своей таблицы. Что будет, если вы ошибетесь? Ну, Например, вместо стандартного информационного поля «Мобильный телефон» вы напишите Например, как у меня, просто телефон. Битрикс не сможет распознать, что вот, эта информация, вот этот столбец с телефонами необходимо загружать в поле «мобильный телефон». Ничего страшного, на этапе загрузки можно выполнить ручное сопоставление. Сказать, что столбец на телефон необходимо загружать именно в мобильный телефон. Я тоже это для примера вам покажу. Я специально оставлю название столбца в телефон именно вот в таком вот виде. Все остальные столбцы у меня точно соответствуют шаблону. Имя, фамилия, отчество, адрес. Итак, строкой названия понятно. Перед загрузкой, конечно, необходимо проверить вашу таблицу, о том, заполнены ли все информационные поля, заполнены ли они и без ошибок, и обратить внимание на столбец именно с телефонами. То есть, например, эту таблицу мы загружаем с одной целью, чтобы выполнять холодный обзвон. И если телефон загружен в правильном формате, будет воспринят именно как номер телефона, то одним нажатием на значок с телефонной трубкой Bittrex сразу начнет набирать этот номер то есть не потребуется вводить его руками вот если вы будете смотреть старые ролики по телефонии Bittrex вы можете увидеть что раньше Битрикс требовал жестко требовал формат телефонного номера то есть федеральный номер должен был начинаться с семерки сейчас в принципе, таких ограничений нет. То есть вы можете набирать телефонный номер и через восьмерку, и через семерку. Битрикс его поймет и будет звонить. Я вот сейчас для проверки возьму, скопирую этот номер, перейду в Bittrex, нажму вот на значок «Звонить», ставлю сюда этот номер, нажму на кнопочку «Позвонить». Правильно пошел набор номера. Если я его вставлю семеркой тем более все будет воспринято верно нажимаю звонить опять же видите номер был исправлен самим битриксом и номер понимается что это номер э, телефона руками вводить его не надо единственное что необходимо исправлять это домашние номера вот если вы их записываете в коротком виде то такой номер на такой номер позвонить не получится из битрикс то есть нажимаю позвонить он пытается звонить, но он будет считать, что звонок идет на внутренний номер Bitrix. То есть это не звонок, например, на наш стационарный телефон. То есть сейчас будет ошибка, даже гудки не идут, то есть вызов не идет. Поэтому все ваши городские номера необходимо записать в формате 7 и код города. 7400. Вот в таком вот формате. И вот сейчас на такой номер. Вызов прекрасно пойдет. Если номеров у вас стационарных немного, то их можно просто подправить руками. Если много, можно использовать регулярные выражения в блокноте++ и дописать префикс города автоматически перед каждым номером. Ну но как работать с регулярными выражениями блокнота++ несложно, но если вы не знаете, пишите, запишу какое-нибудь небольшое видео. Итак, таблица практически готова к импорту в То есть можно ее сохранять в формате SRW. Это формат, где в качестве разделителя используются запятые. Вот этот формат. Нажимаете сохранить и сохраняйте. Но, кроме ваших информационных полей, Bittrex вообще-то будет требовать от вас наличия в таблице так называемых обязательных полей, которые нужны Битриксу для работы следами. И желательно перед тем, как сохранять таблицу в формате CRV, эти обязательные информационные поля в вашу таблицу добавить. Куда вы их разместите, это абсолютно не важно. Можете размещать в начале, добавить столбец. И размещу первое обязательное поле. Это поле называется ID. В нашем шаблоне оно вот так стоит первым. Заполнять его не надо, оно будет автоматически заполнено самим битриксом. И вставлю еще два столбца. Сейчас объясню, что а, в этих столбцах будет. А, Bittrex а, будет требовать от вас обязательное поле, которое называется название лида. Вот Оно стоит сразу же после, после ID. Я его скопирую и также вставлю в свою таблицу. Что здесь надо писать? Ну, во всяком случае, как я понял на данном этапе, таблица, которую мы сейчас будем загружать, это таблица наших потенциальных клиентов, лидов, которые мы получили после немецкой Олимпиады. И вот здесь... В принципе, я бы должен написать Немцы Олимпиада, либо немецкая Олимпиада. То есть я буду понимать, откуда эти люди пришли. Единственное, что мне сейчас смущает, это после загрузки в название ЛИД будет у всех стоять немецкая Олимпиада. Но вот такое однообразие, но ну, лично сейчас меня ну, несколько не радует. Возможно, когда будет множество различных информационных баз, Название лида мне поможет, ну, наверное, вести статистику, делать выборки, потому что здесь очень хорошие фильтры, можно выбирать все что угодно, используя, например, то же самое информационное поле название лида. Если же вы это поле не заполните, в названии лидов будет стоять фамилия и имя ваших клиентов. Ну, мне, например, кажется, что так даже и лучше. Вот. И еще один обязательный столбец я добавлю, это источник. Добавляю его только с одной целью, чтобы не исправлять для каждого из загруженных лидов этот источник на значение «Звонок». Так как... Эту базу мы будем обрабатывать с помощью холодных звонков, то если этот лид конвертируется в клиента, я буду понимать, что мы его провели именно через звонок. Мне кажется, на данном моменте, опять же, что это просто удобно будет облегчать работу офис-менеджера, которые занимаются обзвоном. На этом таблица готова для загрузки. Сохраняю ее в формате SRV. В качестве разделителя используется запятая. Называю ее как-нибудь Tab. Один сохраняю, выводится предупреждение, что не все можно сохранить в этом формате, ничего страшного. Закрываю, опять же, множество предупреждений. Перехожу в Bittrex, выбираю SRM, выбираю лиды, нажимаю опять же на шестереночку, действие импорт лидов. Выбираю, где у меня лежит файл, я создал тут временную папочку с очень умным, как мне кажется, названием 1.1. Убираю файлик tap 1 Очень важные моменты, на которые необходимо обратить внимание при загрузке. Это кодировка вашего файла. То есть, Если вы выберете по умолчанию, то таблица загрузится, но все русские буквы будут конвертированы в непонятно что. Поэтому кодировку необходимо выбирать Windows 12.51. Далее, вы можете назначить ответственного за обзвон этой базы. Вот Я сейчас загружаю в свой профиль. И по умолчанию ответственный я, но я могу выбрать кого-то кого из компании. Больше ничего менять здесь не надо. Нажимаю «Далее». Мы попадаем на страничку, где происходит сопоставление полей. Вот многие поля Bittrex сам распознал. Поле источник, название лид ID, все автоматически было распознано на Bittrex. Кстати, вот внизу наша табличка. А слева это те информационные поля, которые э, взяли из э, нашей таблицы. Вот почему он не понял э, поле фамилия? Видите, оно не сопоставлено. Потому что у меня в таблице почему-то после фамилия стоит точка. Поэтому придется выставить сопоставление руками. Я открываю списочек и ищу фамилия. То есть столбец фамилия у меня будет загружаться в информационное поле фамилия, Что логично. Телефон, но ну, такого информационного поля с таким названием в битриксе нет. Есть мобильный телефон, вот, и я опять же ручками его сопоставляю. Теперь все столбцы моей таблицы, вот еще раз повторяю, внизу ваша табличка, они сопоставлены соответствующим полям. Нажимаю «Далее». На этом этапе вам предлагают выбрать действия с дубликатами. Очень полезное действие, если вы не уверены, что в вашей таблице все клиенты уникальны, вы можете либо объединять клиентов с одинаковыми значениями, либо разрешить хранить дубликаты на ваше усмотрение. Проверяться будут вот эти информационные поля, которые помечены галочками. Ну вот, например, e-mail у меня нет и нет смысла его проверять. Только фамилия, название, телефон. Все нажимаю далее и пошел процесс загрузки. Вот. Успешно загрузились три лида, но именно столько у меня в таблице. Я нажимаю готово. Сразу автоматически меня бросают на страничку лиды, и вот они мои загруженные лиды. Обратите внимание, так как я в поле названия лида указал немецкая олимпиада, вот у всех у них так они у меня называются. Вот таким несложным образом загружаются в Bitrix простые стандартные таблицы. Я обещал показать, как начать обзвон. Это все очень просто, правда к моменту обзвона у вас должна быть Настроена телефония и э, настроено оборудование, то есть гарнитура, микрофон и так далее, то есть я вот сейчас подключился с нового компьютера и телефония у меня настроена, но гарнитура не отстроена. Как подключается телефония? Я сейчас использую телефонию задарма. Как настраивается аппаратура? Я скорее всего запишу отдельное видео, хотя по настройкам видео не планировал писать, потому что в первую очередь ролики записываю для своих администраторов, то есть для пользователей. Но телефония это больная тема, очень долго пробился Сентел Воронеж, а вот телефонию задарма настроил там в течение нескольких минут, и очень все стабильно работает, поэтому обязательно поделюсь этим хорошим практическим опытом. Значит, для того, чтобы начать обзвон, вы выбираете либо всех клиентов, вот нажимаю на чекбокс, либо выбираете каких-то конкретных клиентов и нажимаете на кнопочку «Обзвонить». Вот появляется вот такое вот окошечко, кто звонит, да? Чтобы начать звонить, нажимаете на «Позвонить». Тот человек, которому вы звоните, у вас выделен вот такую рамочку. После обзвона можно сказать, как прошел обзвон, что вы с ним сделали. И, например, нажать на кнопочку «Следующий». Вот, перейти к обзвону следующего. Ничего сложного нет. Еще раз повторюсь, к моменту обзвона у вас должно быть отстроена телефония битрикс. Итак, как же загружаются ну, так называемые сложные таблицы, то есть таблицы, в которых есть такие столбцы, в которых однозначно нет в стандартных настройках битрикс. То есть изучаемый язык, уровень и так далее. Как такую таблицу загрузить? Это незначительно сложнее. Придется немножко поработать руками. Я сейчас удалю загруженных лидов. Вот для того, чтобы ваши уникальные информационные поля появились в Bitrix, их нужно просто добавить. Для этого переходим опять же на страничку «Лид» и нажимаем на кнопку «Добавить лид», то есть «Ручное добавление лидов». Я нажимаю на кнопочку «Добавить лид». Теперь у меня есть возможность корректировать информацию о клиенте, то есть те поля, которые хранятся у меня в битрикс. Но вот сейчас я вижу, что у меня они уже откорректированы, вот. Это не стандартные поля. Я сейчас нажму вот на менюшку и скажу сбросить настройки. Чтобы сейчас настройки сбросились в стандартным, То есть те поля, которые по умолчанию хранит BitX. Сейчас это уже с моими коррекциями, которые я делал под свою базу. Я вот вижу имя родителей я добавлял. В стандартных настройках этого нет. Нажимаю сбросить. Стандартные настройки. И сейчас Bittrex мне показывает стандартные настройки по хранению лида. Я начинаю их корректировать. То есть название лида оставляю, статус, естественно, оставляю, дополнительно о статусе. В принципе, можно взять его и скрыть. Оно мне на данный момент не нужно. Возможная сумма не нужна. Источник, звонок оставляю дополнительно удаляю. Ответственный оставляю. Дальше обращение. Нужно вам не нужно удаляю. Имя отчество. дата рождения. Если я в своей таблице сейчас это не храню, могу тоже удалить. То есть, например, все ненужное можно взять и поудалять, так как на данный момент я не загружаю это в... Как добавить поле, которого нет? Ну, например, изучаемый язык. Два варианта. Можно взять и отредактировать имеющийся пункт, например, место названия компании, я могу, нажав вот на эту ручечку, написать название поля, которое у меня стоит в загружаемой таблице. Например, возьму и сразу скопирую, чтобы оно точно соответствовало. Изучаемый язык. Вот, Можно так. Это вроде бы просто, но смотрите, что произойдет. Вот эти изменения, они будут сохранены в информационном поле в Bittrex по хранению лидов, но когда я начну загружать базу, у меня не будет в списке сопоставлений поле «Изучаемый язык». Потому что я его просто переименовал. Оно так и, как и называлось название компании, так и будет называться. Поэтому вам придется либо в каком-то блокнотике запоминать, что вы название компании переименовали в «Изучаемый язык» и уже руками делать сопоставление. Если таких полей у вас немного, то в принципе можно и запомнить. Но! Если вы хотите, чтобы новое ваше поле изучаемый язык добавилось прям отдельным полем к стандартным настройкам BITX, его нужно именно добавить. Поэтому рекомендую все-таки не сэкономить время, а сделать все более правильно. Опускаюсь вниз и нажимаю на кнопочку Добавить поле. Строка. И здесь пишу изучаемый язык. Вот. Добавляемые поля вы можете двигать, наводя мышку на. Вот такое информационное поле и размещать его куда угодно. Можете сделать в точном соответствии, как в вашей таблице. Что у меня еще в табличке? Уровень. Добавляю еще одно поле. И опять же перемещаю его в нужное, в нужное мне место. Как вы видите, сложного абсолютно ничего нет. Поудаляли ненужные вам поля. Нажав на кнопочку «Добавить поле», добавляете нужное вам поле. Указывайте в каком формате будут храниться данные в этом поле. Я выбираю строка по тематике моей таблицы наиболее оптимально. Все. Нажимаю на кнопочку сохранить и у меня появляется ну, новый лид. Я его потом удалю. Ну не знаю, возможно и не надо этого делать, но я нажимаю на кнопочку сохранить, во всяком случае сейчас. Вот этот вот новый лид, который уже хранит э, ту информацию, те информационные поля, которые мне нужны. Все. Возвращаюсь в свою уникальную табличку. Опять же добавляю в нее Два обязательных поля. Одно называю ID, а второе называю источник. Источник Сразу же заполняю поле источник, пишу звонок. Вот, поле названия лида добавлять не буду. Нажимаю сохранить как. Опять же, называю это таблица 2. Выбираю формат разделитель запятой, сохранить. Загружаю свою измененную табличку в битрикс. Опять же, SRM лиды шестереночка, импорт лидов. Выбираю таблица 2. Кодировка 1251. Ответственный черноусов. Нажимаю далее. Смотрю, что у меня не совпало. Опять не совпала фамилия. Из заточки. Телефон. Опять же. Мобильный телефон. Вот. Он у меня не понял уровень. Вот, поле «Уровень». Возможно, тоже что-то я где-то там ошибся. Обратите внимание, вот новые мои информационные поля, имя родителей, изучаемый язык, уровень, они у меня теперь есть в стандартных уже настройках Bittrex. Я их могу использовать. Все, опять же, смотрю, как у меня загрузилась табличка. Загрузилась она мне. Нажимаю «Далее». Опять же, разрешаю дубликаты в таблице. И пошел процесс загрузки. Все, загрузилось. Вот обратите внимание, сейчас у меня лиды называются как имя и фамилия из моей таблички. Ну, мне кажется, так более приятно работать. В заключение могу показать еще одну полезную вещь. Вот если вы выбираете уже загруженного лида, звонок, вот телефон, пожалуйста, можно отсюда звонить. Если вам, например, какие-то информационные поля сейчас после загрузки уже не нужны, но, ну, например, валюта вам не нужна. Взяли его, уже отсюда удалили. Все остальное нужно. Если какого-то информационного поля нет, нажимаете «Показать поле», выбирайте то поле, которое у вас, например, сейчас по каким-то причинам не показывается, вот, и вы будете видеть, например, еще одно поле «Имя родителей» и так далее. Причем эти изменения будут сразу же включаться для всех остальных лидов. То есть поменяли что-то в одном и изменилось везде. Но опять видео получилось как всегда длинное, Но старался рассказать по максимуму подробно. Опять же, если в чем-то ошибся, прошу меня понять и простить, пишите комментарии, исправлюсь. Кого заинтересовал Bittrex24 как средство автоматизации бизнеса, в описании ролика будет ссылочка. Пожалуйста, проходите, регистрируйтесь. В следующих уроках расскажу, как настраиваться телефонии, когда разберемся, как ведутся лиды, как они конвертируются в клиентов, как это все делается с помощью Bitrix, тоже запишу отдельное видео. Всем спасибо, с вами был Игорь Чернаусов.